Спасибо деду Архимеду за эту высокую, главную объективную оценку деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также ее председателя Александра Панфиловой. Спасибо за это произведение. Спасибо. Избирком волшебники, ну просто Гарри Гудини Крэкс фэкспэкс из выборов слетел кандидат к рудине. Цик, как Иисус, великое чудо явил народу Превратил в портвейн крепленный родниковую воду В Стасе, цика в центре святая Элла Взмахом руки любой компот превратит в вино Изабелла он аж же на страже власти, а власть у нас же от Бога тузы в рукаве любой масти, и чудес еще будет много. Выборы за один день это глупость и блажь. Даже Бог создавал землю неделю целую аж. А топ чудеса похлеще, такие богу, не снятся. Нужно три дня главное никакой онлайн-трансляции. Результат спектакля обычен. И цик в этом не винен. Народ к чудесам. Привычен, а тут какой-то Грудинин, готовы стихи И проза, потайные люки И дверки, а этот тут Из колхоза, как чертик Из табакерки, но бог все же Мудрый очень, все-таки Классный он, он между Баб прочих, создал И бывших жен, знает Она, где лежат его Золотые горы, и вот Готов компромат, клубнику Он спрятал в офшоры. ах ты Ж хорошая наша Представим тебя госнаграде Зря все когда-то, Паша Сэкономил ты на помаде И доказательств не нужно Не нужен по делу суд Скажем всем цикам дружно Бывшие жены не врут Сам Коперфильд, похоже Завидует Элли страсть Она вместо статуи может Страну за три дня украсть Ждем в сентябре Представление Дуэта «Царь и цик о том, как волеизъявление превращается в цирк. Алле!